Поэтому я всегда вам говорил, что оппозиционер, человек, который выступает против действующей власти, человек, в отношении которого у вас есть какие-то надежды, этот человек должен быть безупречен. Вы его должны прекрасно знать, очень долгий период. Его не должны какие-то пороки съедать да и так далее. Как это не печально, но... Определенной категории людей никак не годится Те, кто в этой жизни воровал, жульничал да, Они не могут быть таким Кто употребляет наркотики, алкоголь Употребляет неумеренно Ну и прочее, прочее, прочее Поэтому такие люди, у которых есть за что зацепиться Они не должны как бы, Вами выводиться на передний план, внутренний, там в голове. Неважно, где человек, он может сам вылезти на передний план. Это неважно. Самое главное, чтобы вы не рассчитывали на него. Это очень трудная борьба, очень тяжелая борьба, беспощадная борьба. Борьба против своры подонков во главе с Путиным, против миллиардных каких-то денег, борьба против системы, борьба против спецслужб. Против выдумщиков, невероятных преступников, понимаете, и против этого, чтобы бороться, нужно, конечно, быть достаточно безупречным, чтобы покопали до да, дедушкиных носков, получили средний палец, ну, как в варианте с Мальцевым, да, и отсосали, и ничего сделать не могут.